News. очень многое решает и мы все, кто пришел сегодня вечером в пятницу ходите, она дает лапу, очень умная и конечно же, друзья, принимайте 43 на заключительный домашний матч сезона с футбольным клубом «Нема». ну и также еще ничего нету как бы занимаюсь собой намного ну... Самая, можно сказать, дружная семья болельщиков Которая не пропускает ни одного матча любимой команды Это семья Шумских, да, Шумских. Давайте им поаплодируем Андрей, Татьяна и Матвей Кулу решил в этот прохладный осенний день вручить вам три билета в ложу VIP-43 на сегодняшний матч, чтобы вы с комфортом и в том числе и в тепле сегодняшний матч. Сергей, пожалуйста, вот вот наш семья Шумских. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Держите билеты. Боже вам, что хороший хороший. Жиль победный, главное. Спасибо. Хорошо просмотр вам. Спасибо. Передный эффектор ВИП-43. Ну, чтобы все было классно, возможно, Сергей и в этом сезоне появится. Но э, уж точно ждем его. Да, Получайте да? автографы на память об этом дне. В замечательной пятницы. сегодня топовый матч.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 they come in third year and that Ed